Хеллоу всем, дорогие друзья, с вами, как всегда, Могевара. И сегодня у нас будет прокачка моего аккаунта. То есть, будет просто бомбезный видеоролик, где я буду прокачивать всех на одиннадцатую силу практически. И также покупать герсы на этих бравлеров. Ну, не на всех, конечно, Ну, э, на что, как говорится, монет хватит. Вот, так что закидывай лайкосик и мы начинаем. В принципе, я сейчас в каточке для того, чтобы забрать э, некоторые квестики и открыть... Бигбоксики, да, я буду открыть бигбоксики еще в этом видео. И смотрите, у нас была компенсация, значит, и у нас было около... У меня, точнее, было 140 тысяч монет в компенсации. Было очень круто. Я сильно обрадовался этому моменту, что наконец-то появились монеты, и я смогу прокачать этот аккаунт. Вот и залетают мои а, тысячи жетончиков для прокачки. Вот. И давайте, в принципе, начинать. 43 бигбокса, нормально вроде бы пойдет. Давайте сначала э, посмотрим, сколько у меня бравлеров на 11 силу готово и вообще не готово, в принципе. Смотрите, 15 бравлеров у меня есть на 11, и м, около 25 или 35 у меня э, можно прокачать на 11, а 20 у меня на 10. Ну что ж, я быстренько ускорил, так как нам надо побыстрее начать прокачивать. Думаю, это неинтересно, конечно, смотреть 40... Штука открывать, потому что у меня бравлеров-то всего а, 60, я их всех открыл, естественно, максимум у меня там одна пассивка завалялась, не выпавшая, но это, я вижу, не выпадет, я уже знаю, что не выпадет, вот, да, в принципе, да, все, ничего не выпало, кроме очков силы и монет. Это здорово. И у нас прибавилось около 6 тысяч. 153 696 монеток. Сейчас мы будем их все тратить. Вот. Для начала мы потратим очки силы. Ух ты. Печь для пиццы. Эш. Прикольненький скин. Все его как-то, ну, не знаю, я слышал, нравится. Но мне что-то э, не вкатывает. Потому что тратить надо 2500, а мне нужно прокачивать аккаунт. Поэтому мне не нравится такое. Так, давайте сначала докачаем брока до 11 силы. Вот, и где у меня тут ГАЗ? ГАЗ нужно тоже до да, 10, вот, чтобы прям все идеальненько было. Это мой последний бравлер, на который, который не вкачнут на 10 силу, по очкам силы. Да, как много слова силы, очки, и тому подобное в этом видосе будет. Ну вот и все, ребятки, прокачиваем ГАЗ на 10, а, как это, Джанет на 10, Бонни на 10, все, все бравлеры на 10 силе минимум. Это вообще супер. Мне так в кайф. И давайте прокачивать до, на одиннадцатую силу моих старых бравлеров, которых я давно уже держу в копилочке. Так как монет не было, и они не качались. Сейчас просто будет мега-разрыв. Глаз, э, головы, не знаю, всего. Потому что это очень круто. Просто все улетают на одиннадцатую силу. Эмс. Пока. Карл. Вот, и, конечно же, на этих бравлеров мы э, купим герсы. Не на, не на каждого, но купим, потому что мне нужно еще докачать остальных на 11 силу. Останется буквально 17 бравлеров. Я уже почитал. На 11 силу мне примерно 40 тысяч. 50 надо будет на это отложить, оставить. И Белль, последний бравлер на 11 силы. Теперь у нас... Uh, сколько у нас получится? 43 бравлера 43 бравлера на 11 силе Квешечки и uh, силу лигу Я могу просто сидеть, играть <laughs> не, за не заморачиваясь о победе да, Она сама будет у меня получаться Ну еще бы герсы, конечно, прикупить Было бы супер Так, ну давайте за вот эти вот монеты клуба Купим о на, на оставшиеся монеты клуба Все вот это вот до до до до Докупаем, вот чтобы у нас все было идеальненько. Только у нас бул на 11 силу прилетает. У нас еще можно еще прокачать, да. Давайте. Еще кто-то приглашает. Ребят, напишите, как у вас там дела. Что у вас нового на аккаунте. Чего вы там делаете. В принципе, интересно узнать, сколько у вас там уже брауеров на 11 силе. Или... Чуть-нибудь еще типа. Сколько у вас монеток Компенсации дали вот. Прокачиваем биби Можно, позволяют нам средства Есть еще Мне ну, не, не нравится, что чуть-чуть остается Но в целом мне монетки нужны По-любому Их нужно еще мне около 100 тысяч, наверное Чтобы прокачать и по герсам всех Это очень много, ребят Это прям надо играть, играть, играть ну, благо, хоть на 11 силу можно прокачать Все, монеты клубы закончились управляем прокачивать нашу Биби до 11 силы И у нас уже, да, сейчас уже 43 бравлера на 11 силе Все Вот столько у нас получается бравлеров остается на 10 силе а, Герсы на них пока что не буду покупать Буду покупать на 11 бравлерах Значит, с кого начнем? Хотелось бы пока, но пока немножко диз... ну, это ухудшили его. Вот обязательно папер мой любимый бравлер, на котором я постоянно делаю невероятные вещи. И наверное щит ему купим ей. Да. Какой же еще здесь бравлер мне? Это спайк? Да, естественно спайк универсальный бравлер, куда везде можно его запихнуть. В принципе на него везде играть. Так, ну, Ворон обязательно, Ворон мой любимый, тоже бравлер. Ускорение. Можно на него герсы прям покупать спокойно три штуки. Это щит, урон и... Это скорость. Леончик тоже обязательно. Ну, самое универсальное это скорость и урон. Ну, может и щит там некоторым бравлерам. Так. Давайте на Вальта. Неплохой бравлер, достаточно... Юзабельный. На, на турнирах его постоянно юзает, тем более в силовой лиге. Так, какого же еще бравлера нам бы вкачать? Наверное, Макс, кстати говоря, Макс тоже неплохой бравлер. Я на нем хорошо играю. Ой, чуть не, не, не хил покачал. Хил там, наверное, на Фрэнка надо. Так, ну, тик, кстати, тик. 2000 надо отдать за вот этот вот Просто прекраснейший гирс, который Позволяет очень Многие вещи вытворять Еще и второй гирс на нахил, Просто связка, это просто бомбическая Запоминайте и юзайте тоже, прокачивайте Так, ну в принципе, надо бы еще а, Какого-нибудь а, танка вкачать, мне кажется Вот И Б. на всякий случай Потому что у меня есть папер И на всякий случай Бель. Насчет перезарядки не знаю, потому что для Белли э, юзать быстро вот этот... Э, пассив, вот этот ульту, ну, не очень как бы. Такое все, конечно. Применение. Вот давайте Дэрила, наверное, вкачаем. И Рика. Или Рик. Жить. Рика давайте. У него же еще есть эпический гирс. У него постоянно будет увеличиваться перезарядка. Это супер. Так, ну и... Не знаю. Прям хочется пока, но он что-то прям не хочется, потому что он... Типочек у нас... Ухудшенный. Да, затягиваю немножечко видос. Очень сложный выбор, потому что монет не хватает. Давайте Дэрила все-таки прокачаем. Вот для сейфа там, для таких для ограбления там от гемов нормально будет Нани Грифа, кстати говоря, Гриф, у него же еще и Гирс на эпическом перезарядка тоже быстро вот и урон. Можно было бы, конечно, на хил, но у него есть пассивка. Ну вот, ребятки, я прокачал такой аккаунт. Если вам зашло, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем дачки, всем пока.